Всем привет! В сегодняшнем обзоре жилой комплекс Идилия. Сейчас покажу вам квартиру с ремонтом недорого. Вот так выглядит идилия. Сейчас покажу вам окружение. Для тех, кто не знает, находится данный жилой дом в районе Приморья на улице Исауленка. Статус квартира, балкон, вид на море. До моря отсюда, наверное, минут 10, ну максимум 15, там же копа теринку по инфраструктуре. Значит, смотрите, что тут фрукты, овощи, сыры. Значит, это Меркури Парк. В Mercury Park есть салон красоты. Да. Вот она. значит увидели есть подземная парковка ну разумеется за отдельную плату такое окружение здесь вот есть немного парковочных мест значит статус квартиры обслуживание 26 рублей с квадратного метра если ничего не поменялось рядом с домом автобусная остановка здесь вот аптека Магнит на первом этаже. Автобусная остановка прямо. Вот здесь. Здесь еще какой-то ларек. Ну а мы идем. смотреть, как его. Мусорные баки рядом. Далеко тащиться не нужно. двора привет. Да. А, значит, территория закрыта. Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. Сколько подписчиков? 1011. Значит, детская площадка. Какая-никакая, повторюсь, дом. Двух. Подъездный. Подвести. Заходим в квартиру. Общая площадь вместе с балконом. 30. Один метр. В квартире практически никто не жил. Такая вот прихожая. Подписчики, продавцы приехали из Специальную Специальная сделка. Нам нужно увеличить площадь. Поэтому цена по этой квартире ну, очень прям адекватная. совмещенный со, со Стиральная машинка, как многим из вас привычно. Ванна, а не душевая кабина. Теплую полы по всей квартире. Коммуникации центральные. Горячая вода и отопление. Вот от этого от То есть смотрите она студия но с живым балконом есть кондиционер стены под покраску если что-то вам не понравится можно перекрасить она а студия да но можно выделить зону кухни при необходимости конечно Здесь квартиры, кстати, неплохо сдаются. Длительные, посуточно. Тупый пол и здесь, на балконе, имеется в виду. Видно море. Давайте покажу. Вид уже ничто не перекроет. Сейчас покажу еще небольшой кусочек дороги. Так вот мы отъезжаем от дома. Здесь хорошая асфальтированная дорога если вы двигаетесь пешком то вы сворачиваете вот сюда и по нормальным лесенкам не какая-то козья тропа нормальная лестница и вы спускаетесь практически до курортного проспекта а если на машине то вот такая дорога активно строится южное море этот корпус сдан ценники здесь покусываются жилой комплекс Атаман, один из моих любимых домов. Здесь ребята слева никак разрешение еще не получат на строительство. Вот она эта лесенка. Тик. Она вас приведет сюда. Потом вы переходите налево. И по тротуарчику тоже идете. Как бы склон здесь, но он такой. Терпимый. Вот. А потом переходите уродный проспект и там будет лесенка на пляж и на тропу силенку здесь у нас находится хостинская администрация если мы свернем налево то мы уйдем на дублер курортного проспекта можем уйти там без пробок то да и здесь в принципе достаточно свободно Светофор на бытхе поставили и разгрузили немного пробочка. Кажись, как ушла. Это мы едем в сторону центра. Слева Королевский парк, Актер Гэлакси и Сан-Сити. Стоимость данной квартиры всего лишь 4 миллиона 950 000. Да, всего лишь, потому что это получается меньше, чем 160 тысяч за квадратный метр Сравниваем цены, например, в жилом комплексе Южное море От 160, первый этаж, не видовой, без ремонта И в стройке аж до 230 за квадрат А у нас готовая, заходи и живи Готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах не забывайте ставить лайк за хорошее предложение. Подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Очень много вторичек в Инстаграм. На меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.